Привет всем! Очередной свежий морозный день в рамках нашей программы. Сегодня у меня отдых, поэтому я выбрал такую вот небольшую но очень приятную площадочку на территории Всероссийской Академии внешней торговли. Вот. Здесь есть все, что необходимо, и, собственно, это все гораздо лучшего качества, чем мы видели с вами на последних таких красно-желтых тренажерных площадках. Вот. Здесь я размещу ссылку на площадку с Ганнибалом То есть мы сделали 3D-реконструкцию площадки, на которой занимался Ганнибал Все время, на которой он тренировался, на котором он поднимал свой уровень Чтобы просто вы поняли, что результат в воркауте зависит исключительно от вас А не от того, на какой площадке вы тренируетесь Вам вовсе не нужны какие-то модные современные тренажеры для того, чтобы быть в отличной форме Нужно просто регулярно заниматься, прогрессировать по нагрузке И вас ждет успех Дальше. Что еще хочешь сказать? Очень много пошло в комментариях вопросов, зачем делать каждый день одно и то же. Зачем я выхожу и делаю круги. И я уже, наверное, раз пять объяснял, что в первую очередь я делал для того, чтобы поддержать других участников. Чтобы они видели, что я тоже выхожу, делаю круги вместе с ними, вне зависимости от того, какая погода на улице. Каждый день до 31 декабря я буду выходить и заниматься. Второй момент. Некоторые знают, некоторые нет. С августа я уже не подтягиваюсь. После того, как я... Почти, почти травмировал локоть, благодаря подтягиванию на одной, которую мы форсированно с Саней учили. Но он молодой, у него быстро все зажило. Я не такой молодой, поэтому у меня заживает гораздо дольше. Плюс я и травмировал в течение дольшего времени, где-то с зимы прошлой до лета, то есть где-то полгода травмировал локоть регулярно. И в конце концов довел его до очень опасной стадии, вот еще чуть-чуть, и можно было бы серьезным травмам получить. Поэтому я решил остановиться, прекратить вообще подтягивание. То есть я единственное, где делал подтягивания, это в кругах. Ну, 5 подтягиваний, когда у тебя там максимум 30 с чем-то. Это ни о чем на самом деле. Вот. Больше такая восстановительная нагрузка, чтобы мышцы, мышцы как-то все равно нагружались. И по моему плану до конца программы, то есть до 31 декабря, я буду именно в таком восстановительном режиме заниматься, потому что мне нужно восстановить руку. Я хочу зимой начать делать передний вис, начать подтягивание на дно, отжимания в стойке. И для всего этого важно, чтобы предплечья были здоровыми. Сейчас воспаление сухожилия все еще сохраняется. То есть в первом повторении в подтягивании у меня слышен хруст. Вот, сухожилия в локте, предплечье. Поэтому активно я все еще не занимаюсь. Я делаю отжимания, там все такое. Да, там нет нагрузки а вот в подтягивании нет, не делаю и для меня это вот второй момент, это восстановительная программа чтобы привести себя в форму и восстановиться поэтому я и делаю в кругах больше отжиманий, там больше приседаний и не делаю подтягиваний ну и опять же, я не делаю одно и то же то есть когда мы начинали, это было 4 круга 5, 10, 10, 10 сейчас это уже 5 кругов, по 5 подтягиваний, 20 отжиманий, 10, иногда 15 приседаний на следующей неделе будет уже 6 кругов, дальше начнется продвинутый блок, в котором каждую неделю будет новое задание, новая техника, более сложные варианты исполнения упражнений. И так, в принципе, строится грамотный тренировочный процесс. Это не так, что вы от тренировки к тренировке растете, и растете, и растете. Вот такие вот дела. Поэтому я буду дальше идти по программе вместе со всеми, постепенно увеличивая нагрузку, так, чтобы я ее чувствовал, и устанавливать руку. А... Да. По поводу восстановления я еще пришел к выводу, что нужно давать больше отдыха. Поэтому, если раньше у меня было 6 фактически тренировочных дней, то есть в день отдыха я занимался с патриотами, то я решил, что теперь у меня будет 5 тренировочных дней. То есть день отдыха это будет день вообще полного отдыха. Не буду ничего грузить. День растяжки, как сегодня, будет днем растяжки. И остальные 5 дней будут тренировочными. То есть круги я буду делать перед тренировкой с патриотами. Такие дела на сегодня. Больше мне сказать нечего. Я. Удаляюсь. Завтра будет новая площадка. Завтра будем делать круги. Завтра будет тренировка. На ну, сегодня все. Хороших кругов, хорошие растяжки, не важно, что вы делаете, главное, что вы делаете движетесь вперед. Пока.